Автомобиль на водородном носителе. Что это такое и насколько безопасно? Узнаем в сюжете нашего корреспондента Елизаветы Никитиной. На предприятии Ford Solar в продемонстрировали лабораторный образец аурус на водороде. Автомобиль премиум класса разработал научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт. Мы разбираемся, что это за автомобиль и насколько он безопасен. Ведущий научный сотрудник, руководитель НИЛ перспективные углеводороды, наноматериалы Ара Демиев рассказал нам, какие задачи нужно решить, чтобы автомобиль был запущен в серийное производство. Для того, чтобы такая машина была создана, в серию запущена и успешно каталась, ездила, нужно решить три задачи. Первое это производство водорода, второе это хранение водорода. И третье это, собственно, сам топливный элемент, в котором водород преобразуется в электрическую энергию, которую крутит электродвигатель. Вот, и на сегодняшний день вот из этих трех задач ну, максимально решена только последняя. Основная проблема, связана с водородом, его хранение. Дело в том, что водород – очень высоколетучий газ, и он сжижается только при очень низких температурах. Соответственно, стенки емкости, в которых хранится водород, должны быть гораздо более толстыми. Кроме того, водород имеет свойство химически реагировать с металлом, то есть вот, вот он проникает в стенки вот этого баллона, и от этого это, эта емкость становится хрупкой, то есть металл он уже не... не не ведет себя так, как обычный металл в, обычных, в обычной ситуации. Уже практически 20-25 лет ученые всего мира бьются над проблемой хранения водорода, его транспортировки. На тот момент, как задача будет решена, можно будет говорить о серийном запуске автомобиля на водородном носителе. Елизавета Никитина, Фарид Захитаглы, Универньюз.